Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Сегодня на моем рабочем столе швейная машина, но шить я на ней не буду. Сегодня мы поговорим о том, как правильно почистить швейную машинку. Вы знаете, я думаю, эта тема не актуальна для широкого зрителя, но приходит так много вопросов и запросов, особенно от новичков, особенно вот те, кто покупают наши курсы. Просто и я просматриваю вопросы, и кураторы наши просматривают, и мы вот этот собираем пул нужных таких наболевших вопросов, и один из них очень часто встречается как почистить швейную машинку. Вроде бы, да, очень все легко, но все на самом деле легко. Итак, я убираю все нитки. То есть я буду показывать, как нижнюю часть машинки чистить. Естественно, вверх мы тоже протираем тряпочкой, кисточкой от пыли. То есть все, что можно, ватную палочку берем, то есть вверх мы очищаем. Вот еще у некоторых моделей, вот у моей в частности, перед восхищая все вопросы, девочки, я не могу, может быть, слух говорить, но это не реклама. У меня же она машинка, ну вот они в принципе все одинаковые. Смотрите. Есть вот такая вот штучка, открывается сбоку. Вот тут тоже очень много пыли, скапливается грязи. Тут надо обязательно кисточкой пройтись и тоже все почистить хорошо. Капельку масла брызнуть. Я очень часто встречаю тоже в инструкциях к швейным машинам. Пишут, что не требует смазки. Очень много споров вокруг этого. Ну как так? Механизм не требует смазки. Разговаривала с механиками. Все в один голос говорят, обязательно на все трущиеся, крутящиеся, механизмы, обязательно капелька масла нужна. Просто масло оно притягивает к себе тоже больше пыли, поэтому пожалуйста, чаще просто прочищайте свою машинку. Итак, вот эта вот боковая часть, лампочка, чтобы у нас да, не затиралась, все, тут почистили, закрыли. И мы переходим к шпульной части. У меня горизонтальный челнок. Сразу еще раз скажу, что у машин с вертикальным челноком, так, если сниму вот это плечо. Очень она. Я специально ее не чистила перед съемками. Механики бывают, разбирают, но ну, и я тоже уже очень давно не боюсь, и в свое время в институте мы проходили оборудование, швейных машин, я и промышленную разберу, соберу. Ну, конечно, не с нуля, но какие-то части, механизмы вот эти вот я могу открутить. Я знаю, там внизу есть поддон, его можно снять, но вот самая основная чистка, это вот что, не надо никуда лезть. Смотрите, у вертикального челнока, который расположен вот здесь вот в этой части, в принципе, принцип тот же самый. То есть там тоже увидите шурупы, открутите. Я работаю вот с этим. Смотрите, снимаем лапку, убираем ее, она нам не нужна. Первая, да? И откручиваем винты на верхней пластине, вот на этой. Ну, мы опять же убираем эту вот пластинку. Достаем шпульку, она нам тоже уже не понадобится пока. И вот здесь есть винт, я откручиваю. Так, мне теперь будет неудобно. Я привстану, Будем смотреть на мои руки Откручиваем вот так вот Таким образом, все очень легко и просто В комплект к машинке идет, естественно, как она называется Отверточка Вот, и мы ее откручиваем Все, повыше лапку Достаем Вот он, главное, девочки, не потерять Коробочка должна быть рядом, чтобы никто нам не помешал Дальше мы вынимаем шпульный колпачок, мы его вынули и снимаем вот эту пластину. О, а вот тут вот самое интересное. Смотрите, перед вами так называемые, вот здесь как бы два круга. Вот один вот этот вот пластмассовый и металлический, это кольцевой паз хода шпульного колпачка, то есть сюда у нас сам шпульный колпачок и вставляется. Если позаглянуть еще и сверху, я надеюсь, камера наша ага, все выхватывает, видит, тут очень много пыли, очень много. Теперь, смотрите, мы поднимаем вот так вот как бы лапку, видите, у нас входит вот эта вот рейка, вот мы не боимся в самое верхнее положение и назад, как бы мы ее отводим. Вот нашли это положение, и вот эту пластиковую штучку, она очень легко вынимается, она никуда не там не прикручивается, она просто там вставляется, вот не боимся тоже с ней работать. Ватными палочками аккуратно, кисточкой, тряпочкой все вычищаем. Стараемся аккуратненько. Вот этот механизм тут вот, мы его сильно не трогаем. Но, кстати, когда мы регулируем натяжение верхней нити, иногда требуется натяжение нижней нити, чтобы вот через шпульный вот этот паз она выходила. Тут тоже бывает вот этот вот маленький шкрупик, мы его подкручиваем. Но, опять же, как правило, это не требуется так часто. Все, достали. Протерли со всех сторон, все чисто. И вот теперь залезаем кисточкой, вот где только можно. Дуть не рекомендую. Можно взять пылесос. Вот я тоже, когда есть дома пылесос, им, конечно, очень хорошо всю крупную пыль вот оттуда. Можно взять более тонкую какую-то ватную палочку, я тканью оборачиваю. Главное аккуратно, знаете, без усилий, вот чтобы какой-то механизм не повредить, но вы тут особо ничего не повредите. Все. Если есть какие-то вот вот здесь вот винтики, их можно попробовать чуть-чуть под... Ну, бывает, разбалтываются. Но, как правило, не знаю. У меня машинка крепкая. Вот я ее проверяю. Нет, все на своем месте, все хорошо. Поиграли вот этой рейкой. Очень много мусора скапливается вот здесь, вот в пазах рейки. Тоже аккуратно. Вот, кстати, смотрите. Это просто... <laughs> это просто, девочки. Вот. вот из этих вот всех пазов, вот тут вот, вот. Вот еще раз, смотрите, показываю крупным планом, вот. Вот оно. Видите? Сколько мусора. Это всего лишь речка. Вот там. Вот достаю. Смотрите. Видите? Вот оно. То есть вот эти все, все, все, все закоулки мы проходим пылесосом, ватной палочкой, кисточкой. Дуть не рекомендую. Все. Вычищаем. Вот там внутри еще. Но здесь вот пылесос хорошо справляется с этим поддоном. Так. И дальше... Возвращаем все на место. Вот эта пластиковая деталь, она вставляется легко. А у вертикального челнока, там есть такой, знаете, рычажок, вот его прям видно. Его раз, отодвигаешь, и вот эта вот штучка, она сама выпадает. Потом ее вставляешь, она, она сама вставляется, и опять рычажок, чик, и все, она закрепляется. У горизонтального челнока ничего нигде не крепится. Все, она, она сама встает на место. Все встало. Возвращаем на место пластину. Кстати, пластину тоже всю просматриваем. Все, оно у нас должно быть чистенькое. В центр аккуратненько, вот сюда вот, можно капнуть маслечко из масленки. Девочки, прям одну капельку, потому что потом, чтобы масло не оставляло на одежде. Ну, иногда я, бывает, капаю куда. А все, больше нигде ничего не крутится. Вот в центр иногда капну, и все. Дальше возвращаем на место нашу рейку. Вот, вот пластину на рейке. Так. Все стало. Возвращаем на место шуруп. Все это прикручиваем. Ну, я уже не буду в камеру работать. И потом возвращаем шпульку и пластину. Все у нас протертое, все чистое. И еще одна рекомендация. Кстати, если вы особенно вот капнули куда-то вот сюда, вот в эти детали. Я люблю капать, вот, где у нас как раз... Игла двигается, тут все тоже должно быть чистое. Обязательно берем чистый лоскут, бумажной ткани, заправляем ниточки, можно в холостую, просто без ниток, игла. И даем несколько, ну не знаю, минут пять сидим и строчим, просто, чтобы если есть какие-то излишки масла, они у нас впитались. Если что-то что где-то, чтобы не попало на изделие. Можно еще потом сверху влажной салфеткой либо спиртовой салфеточкой протереть поверхность машины для того, чтобы тоже обезжирить от всяких неожиданных масляных пятен. Все. Я считаю, что это самый минимум, который должна уметь делать каждая портниха. А с оверлоком, кстати, там тоже, там даже еще проще, не нужно доставать никаких пластин, не нужно ничего откручивать, там просто все это открываешь, или там пылесосом выдуваешь, кисточкой все, что где увидел, все закоулочки почистил, все легко и просто. Потому что без чистки, без смазки ваш агрегат, ваш верный помощник не прослужит вам долго. И еще замечено, после того, как вот, знаете, крупное изделие какое-то, либо изделие сыпучее, какое-то махровое, с пухом, обязательно, даже в процессе работы, вы не закончили еще, например, пальто не дошили, а вот оно такое все, да, ворсистое, раз-два, машинку мы чистим обязательно. И замечено, что после того, как мы почистим машинку, она намного легче работает, у нее другой звук, вы это почувствуете. Такое ощущение, у нее прям облегчение вот этой швейной машины. Даже Точка получается другого качества, она просто идеальная. Уж поверьте мне, партники с многолетним опытом. Все, ответила на ваш вопрос. Если у вас еще какие-то есть вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях под этим видео. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где мы тоже весело и задорно изучаем пошив нижнего белья, одежду, а также говорим на какие-то личные темы. Все, с вами была Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.